Казанские модель инициированные нашим университетом при поддержке ассоциации содействия он ГИМО, будут расширяться и как по числу участников, так и по проблематике, ставящейся на повестку дня. Я завершаю свое выступление. Хочу пожелать нашим дорогим участникам модели ООН успехов. Еще раз поблагодарить наставников и наших уважаемых гостей за неизменную поддержку наших инициатив и мероприятий. Удачи! Спасибо! 29 марта в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие казанской модели Организации объединенных наций. Уже шестой год подряд Институт международных отношений выступает организатором этого мероприятия и дает возможность студентам из разных стран поучаствовать в дебатах, отстаивая интересы своего государства. Сейчас, конечно, очень большой интерес к международной политике, и к повестке ООН, и, конечно, если брать годы основания ООН, и сейчас повестка ООН очень широкая, да? вопросы от экологии, продовольственной безопасности, вопросов миграции, прав человека. Сейчас в ООН есть отдельный институт, уполномоченного по правам молодежи, и... Среди задач уполномоченного очень много вопросов, касаемых интеграции, и вовлечения молодежи на разных уровнях. Также это мероприятие не остается без внимания реальных политических деятелей. Ежегодно его посещают консулы суверенных государств. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и гости мероприятия. Пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы сообщить вам, что 22-24 марта текущего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходила водная конференция. На ней всеми странами-членами и специализированными учреждениями ООН с участием авторитетных спикеров рассматривались вопросы объединения мира на пути к целям устойчивого развития до 2030 года через сохранение водных ресурсов, значение морей и океанов. Благополучие нашей планеты и глобальные инициативы в этом направлении. Казанская модель ООН – это совокупность ролевой игры и научной международной конференции. Главная цель мероприятия – воссоздать работу шести комитетов, работающих на трех языках, которые на самом деле входят в состав ООН. На открытии модели с приветственным словом выступил ведущий эксперт Российской ассоциации содействия ООН, руководитель проектов Московского государственного института международных отношений Фарида Гафарова. За шесть лет... Мы старались приглашать сюда не только опытных дипломатов в качестве спикеров, но и состоявшихся экспертов в сфере ведения переговоров по публичным выступлениям, ораторскому мастерству. И, конечно, мы привлекали опытных делегатов и опытных организаторов модели ООН МГИМО Университета. Мы считаем, что эта практика полезна обеим сторонам с точки зрения обмена опытом и с точки зрения различных применения различных практик и традиций. По итогам четырех дней студентам предстоит подписать резолюцию, которая станет компромиссом для всех шести комитетов. Это поможет участникам обрести опыт ведения переговоров и дискуссий. А проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев подчеркнул, что это отличная возможность для старта в политической карьере. Анастасия Уткина, Александр Кузнецов, Универньюз.